Компания n Lab объявила о запуске пилотных проектов установки системы распознавания лиц в 10 городах России. Камеры планируют располагать на остановках, домофонах и общественных площадках. Алгоритм работы данной системы довольно прост, как сообщают специалисты. С лицами происходит все следующим образом. Значит, Мы сделаем некоторую математическую модель, чаще это, например, нейронная сеть, вот, которые являются функцией с параметрами, у которой очень много параметров. И мы подаем ей на вход входные данные и результаты. И э, модель внутри нейронной сети, например, она подстраивает свои параметры, чтобы всегда давать ответ, что вот это именно этот человек, она обучается. Систему вводят для того, чтобы определять людей, нарушающих карантин, а также для лиц, разыскиваемых полицией. Кроме того, компания рассчитывает, что благодаря системе видеонаблюдения можно будет прогнозировать загруженность дорог и оптимизировать потоки транспорта. Мы отслеживаем человека, который хотим найти быстрее, чем мы искали бы его э, стандартными способами. Да? То есть вместо поисковой группы теперь можно посмотреть по камерам, где ее последний раз видели. Вот. Ну и вообще, такие системы, конечно, в теории хороши еще в плане контактных, да? то есть, например, если мы ищем контактного человека, который находится рядом с тем, кто заболел коронавирусом, то мы можем также его распознать. Вот, и найти и предупредить, что он в потенциальной группе риска находится. Несмотря на очевидную пользу от данной системы, здесь также есть и обратная сторона медали. Так в одном из городов Китая вели так называемую цифровую диктатуру. Там не только система распознавания, ведь а там система анализа данных, то есть что человек там делает, там, какие покупки он совершает, в итоге граждан делит на несколько, ну, каста это неправильное слово, но вроде там, например, человек там, допустим, нарушает скорость, да, эта информация попадает в эту систему, у него рейтинг понижается. Он расстраивается, например, идет в больницу, покупает какое-нибудь средство для успокоительного, он, и как бы это, эти данные снова влияют на него плохо. Некоторые считают, что просто такие системы, они формируют у человека заранее э, мнение, то человек вот он попадает как в зависимости от шаблона, который надеется, что вот он такой, больше не неисправим. Вот это может усилиться. Кристина Надершина, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.